Внимание! Аппарат фирмы Акваградус. Аппарат хорошей комплектации Deluxe на кламповых соединениях с кубом для перегонки 50 литров. Очень хорошая комплектация, понравился в работе, получает, получается совсем другой уровень качества продукта. А самое главное, что аппараты этой фирмы богаты дополнительной комплектацией и аксессуарами. На базе этих аппаратов комплектуется ректификационная колонна а 2 градусу альфа. На данный момент производится дистилляция виноградной браги. Емкостью 32 литра, как я уже сказал, в кубе 50 литров. Начальный уровень крепости получился 67 градусов. Скорость отбора уменьшилась, получилось 35 минут один литр из-за того что царга наполнена двумя сетками пальченкова и кольцами рашига советую вам продукции Этой фирмы качественная, надежная, очень красивая. До свидания.